приобрела уже законченный внешний вид самое время отправить ее в печь. тебя как отвратительно спета эта великолепная песня. А пицца ты появилась в моей жизни детка. Тебя поджарила в духовке крошка. Твои черты так рукописные, словно мышка в мышеловке. Жду не дождусь того момента, чтобы достать тебя из печки. В тебе так много компонентов. Сырцов, помидор, оливки, колбасные колечки. Почти за твой аромат такой прекрасный, детка. Я предвкушаю этот праздник, крошка. Когда духовку распахнем, границы вкуса мы сотрем Жду не дождусь того. Достать тебя из печки В тебе так много компонентов Сыр, соус, помидор, оливки Колбасные колечки Колбасные колечки